приветствую вас уважаемые львы и львицы ну давайте посмотрим что будет происходить в основных сферах вашей жизни сначала мы посмотрим астрологически а потом как обычно сделаем прогноз на таро на эти же сферы ну сравните Кому интересно, посмотрим, как у вас пройдет февраль. Ну, февраль обещает по сравнению с январем, который был очень-очень ну, заторможенный из-за ретроградных Венеры и Меркурия, которые наконец-то уже стали прямыми. Меркурий станет прямым 4 февраля. Ну вот, наконец-то февраль пойдет быстрее. Наконец-то уже пойдут наши планы вперед легче будет двигаться легче будет осуществлять уже какие-то свои намерения то есть появятся больше возможностей особенно благоприятно для этого будет вторая половина месяца после 19 числа ну давайте смотреть подробнее 1 февраля нас встретят новолунием на в водолее водолей это ваш символический седьмой дом он непосредственно связан с дружбой и наверное это время для того чтобы провести время с друзьями с теми людьми с которыми вы находитесь каких-то таких крепких партнерских отношений с которыми вам приятно общаться к которым вы относитесь серьезно и они к вам относятся серьезно даже если ваше время было ну, в каком-то недалеком прошлом было какое-то непонимание с ними то самое время примириться почему бы нет как раз еще и Ретроградный меркурий он указывает на то что да до как раз первого число идеально встретиться с теми, с кем были какие-то недопонимания и все выяснить. А 4 числа Меркурий наконец-то станет прямым. Вот он наш красавчик. Он до 14 числа будет двигаться по вашему символическому дому работы. Так, шестой дом, да, всеверная работа. И можно сказать, что ваши дела потихонечку начнут двигаться вперед. Поскольку он будет находиться, идти на соединение с Плутоном, Плутон непосредственно связан с коллективной энергией, то это указание на то, что вам обязательно нужно проявлять свою активность в коллективе, работа с людьми, слаженно, вместе, и вы можете достичь успеха благодаря вашему умению мыслить неординарно вносить какие-то продвигать проекты благодаря вашим прогрессивным идеям, в общем-то вот такая вам подсказочка, так что действуйте, 4 февраля по 12 будет вот этот вот аспект очень активный, то есть когда будет Меркурий идти на соединение с Плутоном обязательно его учитывайте для работы, теперь с 5 февраля по 19, опять же тут ваша личная харизма, вот Венера в соединении с Марсом будут помогать вам настроить настроиться на нужную волну и достичь желаемого, опять же, здесь будет сфера работы очень и очень актуальна. Обязательно используйте ее для себя. Так, теперь здесь важные новости. Период с 14 по 16 февраля значит, те львы, которые родились 19-20, вас ожидает раздача долгов, расплата. Посмотрите, какая ситуация здесь выглядит. Уже здесь видите, солнце в последнем градусе. Это как раз вот рожденное в последних градусах. Вот вас это может коснуться. Вот этот большой квадрат, он говорит о том, что пришло время рассчитаться. Поэтому не удивляйтесь, если в вашей жизни будут происходить события, которые не совсем ну, вам приятны. Ну, Посмотрите, у кого как будет, расскажите, если будет желание. 16 числа произойдет полнолуние в вашем знаке, и, соответственно, день обещает быть не очень простым, не очень легким. Я уже сказала, в основном это коснется темы партнерства. Может быть, вы по отношению к кому-то когда-то не очень честно поступали то вот тут может прийти ответная реакция. Ну, по крайней мере, если что-то пойдет не так, чтобы вы хотя бы знали, почему. Ну, а для всех остальных любовь постарайтесь просто как можно более спокойно провести эти несколько, эти, ну, как несколько дней. 16 я думаю, что еще 17-е может давать какой-то отзывок. И постарайтесь, знаете, в эти дни проявлять как можно больше вашего великодушия и артист, не артистизма, а ну, дружелюбие, что ли. Окружайте себя людьми, которых вы хотите искренне и щедро порадовать своим дружелюбным отношением к ним. С 12 по 20 февраля будет действовать еще интересный аспект. Это будет Юпитер в аспекте к Урану. Так, для вас это восьмой дом, восьмой, девятый, восьмой и десятый. Ну, я думаю, что могут прийти какие-то благоприятные возможности, связанные, ну, касающиеся, ну, например, опасных ситуаций в вашей жизни. То есть, знаете, может, можете вырулить неожиданно даже сами для себя. В чем-то повезет. Также это благоприятные возможности для того, чтобы получить, ну, например, или деньги в долг, или просто чужой какой-то ресурс. То есть кто-то вам поможет. Вот, если хотите что-то просить, вот важное, то просите именно в эти дни. С 20 февраля по 25. Здесь произойдет интересный тоже аспект, касающийся Венеры, Марса и Нептуна. Секстиль к Нептуну они будут делать. Нептун для вас тоже находится в восьмом доме. Восьмой дом это дом секса, чужих денег, опасных ситуаций. Так вот, в аспекте к Венеры с Марсом, Которые находятся в вашем пятом, шестом дом работы, ну, наверное, даст какие-то благоприятные возможности. Во-первых, для вашего здоровья, для вашего самочувствия это и выздоровление, это и получение по работе, каких-то финансовых наград, выплат, ну, благоприятный будет день. И с 26 по 28 будет еще работать вот такой аспект, как он будет выстраиваться в одну линию Венера, Марс и Плутон, что усиливает ваши благоприятные возможности в сфере работы, по сфере партнерства. И знаете, Те партнеры, которые будут возле вас, они будут серьезно на вас настроены и с ними можете строить серьезные планы, далеко идущие планы. Ну вот и все, наверное, по астрологии мы на сегодня закончили, сейчас переходим к следующей части нашего прогноза. Ну что ж, ли, давайте посмотрим, как вас будет воспринимать окружающие. Ну, по восьмерочке посохов, как человека, который ищет свою дорогу, как человек, который очень активно действует, постоянно находится в неком движении. Еще интересно, здесь уточняющая карта Дьявол, то есть как будто бы он ну, прямо дьявольский, привлекателен дьявольски, чем-то озабочен, привлекателен и активен, вот что-то, знаете, такое харизматичное будет вас, что будет, да, и страсть, огромная страсть здесь, привлекательность, вот, кстати, так вот именно и работает Венера в соединении с Марсом, дьявол и восьмерка жезлов, давайте посмотрим, что у вас будет с финансами, так, ну, здесь идет шут, шут что-то такое, ну, во-первых, могут быть альтернативные доходы, а также обнуление так почему обнуление вы хотите потратить тратите деньги просто очень много тратите деньги на развлечения на различные какие-то мероприятия связанные с с праздниками ну что-то приятное тут ну еще это указание на то что деньги могут вам даваться легко и в общем-то не особо сильно они вас как-то и беспокоит В целом, по вашей карьере просматривается вот эта вот карта тройка мечей. Знаете, как будто бы что-то застоялось, и что-то, вот, вот то, что застоялось, оно вам мешает. Вот нет какого-то развития, и вы хотите действовать, вы хотите активничать. На самом деле это хорошее время для того, чтобы проявить активность. Но я об этом говорила по датам, это лучше действовать во второй половине февраля. Будет больше возможностей. Хотя у вас, в принципе, весь февраль, он прям таки кричит, займись работой, займись мною. Интересная ситуация с людьми Которые вхожи в ваш дом Не знаю кто это, может быть папа, может быть брат Может быть просто очень близкий человек Которого вы считаете другом Есть вероятность того, что он или Были у него какие-то проблемы по здоровью, по здоровью Или вы с ним не общались Так вот теперь у вас с этим человеком Это ну, взаимоотношение восстанавливается Или что-то в его жизни улучшается Вот вспомните, кто очень близок к вам Это, знаете, человек Или как сосед, или как близкий родственник Но не без, скорее всего, что даже не по крови вы с ним связаны. Может относиться к водной стихии рыба, рак скорпион. Ситуация в доме в семье. 10 кубков. И мир, движение к своей цели, это вообще идеальное взаимоотношение, что-то очень приятное, знаете, как будто бы у вас что-то расширяется, или кто-то или беременный, или рожает, или замуж выходит, женится, ну то есть у вас, может быть, приобретаете недвижимость, ну как будто бы идет улучшение, дома гармония, покой и умиротворение. Ситуация выглядит с партнерством ну, Возле вас проигрался вот такой мужчина Тоже жезловый, он относится тоже к огненной стихии Там Мужчины это вы Женщины это ваш мужчина То есть это стрелец, это тот же лев Тот же овен может быть Но такой огненный, позатный, очень деловой Активный мужчина, темпераментный И здесь он идет по жрице По жрице это значит отношения тайные Тайного характера тайный поклонник, то здесь что-то не афишируется, и человек, вот с этим человеком у вас есть какие-то дела, то есть он продолжает пребывать в вашем пространстве. По опасным ситуациям вроде как ничего такого нет. Я вижу, что маг, может быть обращение к докторам, но по четверочке, это что у нас тут, кубков, ну, все, все спокойно, в общем-то, никаких опасных ситуаций не предвидится. Но если, например, вам и нужны будут какие-то деньги, финансы дополнительные от ваших партнеров, то здесь тоже как-то говорится о том, что ну, максимум можете рассчитывать на какие-то привычные суммы. Нечто новое вряд ли, маловероятно. Любовная тематика продиктована двойка пентаклей, видите, здесь дерево, значит здесь благоприятно для тех отношений, которые уже есть, существуют на момент здесь и сейчас, ну или же, если новые знакомства, то вряд ли они будут какими-то серьезными, то есть потому что двоечка все-таки пентаклей указывает на выбор из двух, на что-то очень легкое, и плюс здесь еще и пашментак. Мечей он указывает на легкое такое ментальное взаимодействие друг с другом. Может быть, еще указание, знаете, как, как если уже пара существует, то небольшие какие-то такие вот словечки острые, когда люди подкалывают друг друга. Ну, новых знакомств может быть, но пока ничего такого серьезного нет. Для ситуации, связанной с заграничными партнерами, инвестициями, высшим образованием, посмотрите, поездками, дальними путешествиями, здесь 8 мечей, здесь пока непонимание вообще что вам светит и возможно ли что-то, как будто бы вы связаны чем-то с прошлым, вас держит какое-то прошлое, вы кого-то или от чего-то зависимы, ну и пока я не вижу, то есть может быть это, знаете, какая-то печаль о родине или каких-то местах, где вам нравилось проводить время, но пока как будто бы у вас не получается почему-то. Так, по дружбе здесь интересная ситуация. Рыцарь Кубков, Император. Вот таких вот два красавца, ну, а может быть, один. То есть мужчина очень интересный в зоне дружбы, у вас такой авторитетный. Ну, с ним идет приятное общение, а возможно, даже предложение какое-то интересное с его стороны, на которое стоит откликнуться. Человек может относиться к таким. К таким знаком зодиака как овен может быть близнецы может быть водолей Близнец. Ну такой очень жесткий такой сильный по характеру прагматичный так тайная сторона вопроса скрытая пятерочка жезлов смерть знаете какие-то внутренние противоречия у вас есть вы боретесь сами с собой вы что-то хотите внутри себя поменять в своем собственном мире в своем мировоззрении какие-то идут у вас собственные трансформационные процессы чем может быть ситуация что вы сами на себя за что ты обижаешь, если хотите себя вот в этом изменить. Ну, не знаю, подумайте основной совет может коснуться вот такой вот дамы это кстати можете быть и вы тоже львицы если вы одиноко или же это кто-то из ваших родственников или руководителей женщина прагматична так, имеет такой очень жесткий склад ума вот с ней может быть связана некая ситуация форс-мажорная ну, которой невозможно подготовиться и в общем-то будет необходимость уделить ей внимание я вижу что это или же будет неожиданное предложение о работе вот такой женщины, поскольку здесь рядышком вот вот это вот карта Пентакли, заработка, видите, он тянется рыбку из пруда. И э, ключ, ключ открывает двери, то есть выход из некой сложной ситуации. То есть вы находите выход из ситуации благодаря этой женщине. Или же это, может быть, еще вариант, когда вы оказываете такой женщине помощь вы что-то для нее делаете скорее всего это финансовая помощь то есть помогать ей решить некую проблему это вам как совет выпадает нам месяц февраль то есть проявите внимание вот к этой женщине вот вот она у вас это свет обратите на нее внимание вот будьте внимательны такой женщине, когда вы заметите ее в своем пространстве, знаете, что это не просто так. Ну, на этом мы наш прогноз заканчиваем. Надеюсь, что он был интересным. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, точно не подписан. И до встречи в следующих прогнозах.